И снова всем здорово, Хаюшки ребятки. Сейчас мы продолжаем нашу тему, которая уже стала популярна после предыдущего ролика, где мы говорили про очищение организма, да? И у нас сегодня на Гарик, прошу его поприветствовать, любить. Привет, Привет друзья. Да, и писать комментарии. Пишите комментарии, что вас интересует. Итак, мы обнаружили, что у нас четыре основных выделительных системы. Ну, мы не то что обнаружили, они нам даны вот, данностью, да, бытием, да. скажем. Да, данностью, бытием, ну, я имею в виду в прошлом видеоролике. Да, да. А, Обратили а, внимание, что у нас есть четыре выделительные системы. Которые сбрасывают 7-частоты, гадости, шлаки, да, кислоты, да. все из нас. То есть это, это видео для тех, кто хочет привести свой организм в порядок и выглядеть замечательно младше своих лет. Да, молодым, здоровым. И, соответственно, самое основное, это было в прошлом видеоролике, это кишечник в чистоте да? да? и печень, они связаны друг с другом. А да. сегодня мы тогда поговорим. Сегодня мы поговорим о второй главной выделительной системе. Я немножечко напомню, что всего их четыре. Две главные. Да, две главные, две второстепенные. Первую главную мы уже разобрали. Это кишечник плюс печень, потому что печень без кишечника, как и кишечник без печени, как мы не можем. Вот. И вторая главная выделительная система – это почки. Поэтому, у кого есть какие-то проблемы с почками, слушайте, смотрите, задавайте вопросы. Если кто-то возьмет на вооружение, мы будем очень рады. Давай, коллег, жги про почки. Все, начинаем. Итак, почки – это парный орган. Где он расположен, все знают, кому били по почкам или кого еще ударят по почкам. Он обязательно узнает, где они находятся. Да. Вот, сегодня я вам расскажу, как облегчить жизнь почкам, что они делают, что они выводят и так далее. Итак, значит, все знают, что почки синтезируют мочу в организме. То есть это второй фильтр. Первый фильтр – это печень, которая сидит на кровотоке и отлавливает все жирорастворимые яды и токсины. И, и, и, нет, да, жирорастворимые ш, шлаки и токсины. Печень да? на входе, почки на выходе. Ну, это не важно. Главное, на кровотоке они сидят, а где там вход, это уже не важно. Так, а почки у нас выводят водорастворимые шлаки и, и токсины. Так вот, как вы уже поняли, что водорастворимые, вот в этом вот корень всех проблем. Дело в том, что вот та моча, которую синтезируют почки, что это такое? Это вода и те вещества, которые почки решили вывести. Какие вещества? Почки сами знают, что им делать. Мы не можем управлять ими силой мысли, поэтому все, что мы можем, это облегчить их работу. Как облегчить работу? Обеспечить почки водой. Поэтому сегодня такая интересная тема, потому что масса вопросов, масса противоречий сколько пить воды, как пить ее, какую воду, какой температуры, вот на все эти вопросы мы с Олегом постараемся сегодня ответить. Да, я буду записывать. Итак, значит, как я уже сказал, занималась. что моча это вода и те вещества, которые почки решили вывести, они вкладывают в мочу и выводят. Поэтому для почек очень важно соблюдать питьевой баланс. То есть или режим, называйте как угодно. Что я имею в виду Дело в том, что ни для кого не секрет, что мы состоим на большой процент из воды. То есть, ну, мы, можно сказать, состоим из воды. И поэтому, как вода, которую мы пьем, как она распределяется по организму? Дело в том, что есть такое понятие, как основной обмен. Ну, если коротко, то это, значит, вот относительно воды. То есть вся вода, которая нами выпита, она прежде всего идет, чтобы кровь была жидкая. Потому что если кровь у человека недостаточно не жидкая, или, скажем так, не жидкая, то невозможно транспортировка никаких питательных веществ по организму и удаление продуктов распада. Поэтому которую мы пьем она идет вот чтобы кровь была жидкая чтобы следующий момент если вы вот подышите на зеркальце то увидите что она запотела то есть это Оспарение. вот да это та ну, это та вода которая выходит из нашего организма то есть она как бы смазывает легкие выходит с дыханием да с потом, выходит нет? с дыханием нет нет с потом это немножечко другое это мы разберемся в следующем видео когда будем говорить о коже вот, вода нужна для синтеза всех ферментов, ну, того же желудочного сока, желчи, секрета поджелудочной железы, ну, так как они растворы, поэтому они состоят из воды, также в основном. Поэтому складывается такая картина, что воду, которую человек выпил, она идет сначала на все органы ткани и системы, и почки в этой вот очереди, они, как ни странно, Последние стоят Ну почему последние? Потому что как бы они выводят это все Но если ничего организм не синтезировал Ничего не разложил Ну и выводить по сути дела будет нечего ничего. Поэтому самое главное Обеспечить жизнь нашему телу Нашему аватару А уже процессы выделения Они как бы вторичные Ну по-моему это очень логично так вот. Ну, да, наверное А вот сразу вопрос Ты говорил, что сначала разжижается кровь это ну, важно, это да? очень важно, естественно, вот я слышал... иначе невозможен разнос кислорода и так далее. А, да, это, ну, я просто уточнить, я слышал вот в ютубе всякие учителя говорят, что выпивая утром пол-литра воды, это примерно для того делается, чтобы заместить плазму в крови, и ее как раз у нас пол-литра примерно. Угу. И как бы начинает вырабатываться новая плазма, то есть обновляется кровь. Это верно или нет? Ну, я бы не сказал так, что вот именно там плазму как-то на, надо там восстанавливать. Ну, ну, конечно, вода нужна, чтобы вот это все дело работало, но... Просто вода нужна всегда? Да, без больше... да. Именно воды, да? да? Не чай, не кофе, не компот, а вода. Да, то есть надо понимать, что почки последние в очереди за водой, скажем так. В очереди за водой они последние. Поэтому, друзья, чтобы... Э, ну, а как вот мы стоим в очереди, последнему может что-то не хватить. Как правило, у нас кто слежил жил во, во времена дефицита, это прекрасно знает. Mm -hmm. Поэтому, чтобы почкам всегда хватала вода, нужно пить ее немножко избыточное количество. Что я имею в виду, сейчас объясню. То есть, э, много высказываний на эту тему, сколько надо пить воды, когда пить воды, вот как вот Олег за, заострил внимание. Так вот, друзья... Давайте разберем такой момент, что вот, ну, современные там диетологи, скажем так, врачи рекомендуют пить от полутора до двух литров воды. Да, это абсолютно правильно. Примерно такое количество пить воды нужно, но тут дело в том, не, не, даже не сколько выпить воды, а с какой периодичностью вы будете ее пить. Так как я уже сказал, что почки, они самые последние в очереди за водой, им ее не хватает, поэтому пить воду нужно постоянно, постоянно, то есть не пугайтесь этого слова, что значит постоянно, это значит с какой-то периодичностью, а эту периодичность выпиваете, то есть выбираете вы сами. Итак, значит, смотрите, что получается, допустим, предположим, да, вот нормальный организм, он обеспечен водой. Вот, если мы сделаем лишний глоток, то, как ни странно, в организме она никому не нужна, но она нужна почкам. Поэтому для чего? То есть почки взяли этот лишний глоток и вложили те вещества, которые они решили, и сделали из него мочу. Вот тут вот тоже очень важный момент. Если в организме нет вот этой лишней воды, то почки стоят и ничего не делают. Но это плохо для почек? Ну, конечно, Или плохо. Это нет, это плохо вообще Чуть для всего стрелять. организма, потому да. что всегда есть что-то выводить. Потому что современный да. человек настолько загрязнен шлаками и токсинами, что... Надо постоянно выводить. Ну просто обидно, как-то все органы работают, а почки нет. нет Но нет, это, нет. это неправильно, их тоже нужно навязать. отдыхать должны, наверное. Они будут отдыхать, когда им будем давать вот этот лишний глоток воды. Анекдот на эту тему. Спрашивают у врача, а что лучше пить, молоко или пиво? Врач говорит, ну конечно пиво. По крайней мере почкам меньше работать, чтобы поменять цвет. Хороший анекдот. Шутка юмора. Да, <laughs> так ментурия. вот, друзья, еще раз обращу ваше внимание, что нужно делать всегда, то есть создавать избыточное количество воды в организме. Как это делается? Вы просто пьете глоток. Как бы вы не хотели пить, то есть как, как бы вы ну, не хотели пить, сделать один глоток воды, это очень просто. Просто один глоток воды. Теперь выбираете периодичность сами. Но если вы сидите в офисе, там, работаете на компьютере, ну, у вас всегда стоит какая-то кружка. Желательно, чтобы это была вода. Поэтому сделали глоток, через 5 минут еще один глоток. Не получилось через 5 минут, сделайте через 10 минут глоток. Не получилось через 10, сделайте через 15. Но главное, чтобы вы постоянно пили воду. Поэтому возвращаемся к рекомендациям врачей, что вот эти полтора... 2 литра воды Эээ... Некоторые люди думают, что вот если вот сразу выпить их с утра, вот как вы говорите, что это будет польза для всего там и для плазмы там все Просто почки тут же лишнюю воду выведут и вы это прекрасно все знаете, если вот вы ну, вот съели много арбуза, но ну, идете в туалет помочиться, ну моча у вас ну практически как вода, то есть не changed, да. Она успевает собрать, да, <banana>. да, то есть Нет, почки все равно фильтруют, но просто они за это время, так как они просто лишнюю воду эту сбросили и все, ну что-то они туда вложили, конечно. Ну вы сами видите по свету, что она просто как вода. Уходить ходить часто в туалет это значит полезно, да? Ну да, да, да полезно. То есть, сейчас мы к этому вернемся. Поэтому, друзья, смотрите, если вы сделали этот глоток воды, через 5 минут еще другой глоток воды, то есть почки получают вот эту порцию по глотку постоянно, постоянно. И у них есть вода для своей работы. Дело в том, что почки не как бы вот, ну, такого размера, то есть у них ограниченный объем. Они взяли кровь, профильтровали, есть вода, вложили, сбросили. Взяли, профильтровали, вложили, сбросили. Вот, поэтому очень важно понимать, что не надо литрами в себя воду вот вливать и думать, что вы сделаете себе добро. Ну, она все выйдет в туалете и ну, вспотеете вы еще, конечно. Понятно, да? Пьем по глотку как можно чаще, с какой периодичностью, выбирайте сами. Ну, чем чаще, тем лучше. Если вы начнете так делать, то вы сразу обратите внимание, как вы начнете часто бегать, помочиться, и почки скажут вам большое спасибо за это. И это неплохо, друзья. И это неплохо. Следующий момент. Теперь давайте разберем со стороны воды, какую воду все-таки все нужно да, пить, какую? пить для почек. Так вот, друзья, как вот я уже говорил в предыдущем видео, все вопросы по здоровью, они находятся в природе. Значит, какой основной источник воды в природе? Ну, это, конечно, там всякие ручьи, водопады, источники, талая вода с ледников. Талый снег. Да, да. то есть я имею Дождь. в виду воду, не соленую море. Мы эту воду не пьем, ее пить не надо, иначе она сработает на вас как... Как, как как как слабительное. То есть вот почему моряки, казалось бы, вот они в океане, в лодке, да, там, mm. потерпели крушение, им нельзя пить воду. Почему? Потому что если они выпьют этой соленой воды, то она подействует как слабительная. Вот... Пропоносит в лодке. Нет, вот сейчас они могут и свечиться, как бы пропоносится, но дело не в этом. Как я в прошлом видео говорил, что. Соль, она будет набирать на себя воду. Ну, все знают, что соль берет на себя воду. Вот да. Представьте, Олег, то есть человек, он там несколько недель там по морю скитался, у него укрыться негде, на него солнце нещадно палит его, он потеет, с влагой, с потом теряет влагу. И если он еще в этот момент выпьет кружку соленой воды, то она со всего организма соберется в кишечнике и подействует как слабительную. Представляете, какой вот эффект? В казалось бы парадокс, и, соответственно у него Конечно, вода, еще он еще усиливает... Соль усилит, втягивает, Да, соль в воду. притягивает воду. Оставшиеся там какие-то крохи, ну то есть. Усили, э, собственно, Конечно, кровь станет максимально густая, ну и просто этот пират не не доберется до своего да. <свят> свой порт не придет, как говорится. Согласен, согласен. Э, то есть э, поняли, друзья, что э, как вот действует соленая вода вот на тех вот бедных людей, которые потерпели крушения? Ну, вода может быть... Итак, да, по воде... Какая? Дистиллированная, э, просто питьевая, минерализованная. Да. С электролизом вода может быть. Может быть, с каким-то подсластителем, или что-нибудь. Ну, друзья, все вот это сложно. И вы знаете, когда вы будете... М -м. То есть, понимаете, это надо делать постоянно. А чтобы делать постоянно, это должно быть... Легко, без напрягов Потому что если какие-то проблемы Где взять эту электролизную воду Где там что-то это, Вы просто это не будете делать никогда ну, Самое простое, я знаю, это талая вода Она же структурированная, да, там эти кристаллики Да, Потом ее разморозили. Не, не то что структурированная Сейчас вот я скажу самую Такую важную мысль Важные знания Кто-то с ними не согласится Кто-то может сказать, ни в коем случае Этого делать нельзя, но друзья, поверьте Значит, для почек нужна самая чистая вода, которая, так как вода является вот источником, куда, ну не то что источником, а тем объемом, куда вот этот глоточек, куда почки собираются вкладывать вот эти, ну скажем так, балластные ненужные вещества, вот смотрите, если этот глоточек будет содержать еще что-то, ну вот такой пример, вот если взять обычный стакан, ну половину его песком насыпать, а половину и заполнить водой, вот сколько там будет воды? Пол Полстакана. Половина. Ну жидкости будет там стакана. Вот поэтому, если вот этот, и мы дадим этот стакан почкам, то они смогут вложить только в половину объема, потому что остальная половина уже занята чем-то. Поэтому вот этот глоточек, он должен быть абсолютно чистый. В, в идеале это дистиллированная вода. Дистиллированная все-таки. Да? все-таки дистиллированная Не да, через фильтр пропущенная. Именно сейчас через фильтр я поясню, какой фильтр. Можно через фильтр пускать, но не, не через все. А можно еще попутно некоторое такое э, замечание? Вода может быть э, раствором, то есть в ней что-то растворено. Да, может без... быть растворителем которая что-то еще в будущем растворит, да? Наша цель не выпить раствор, чтобы там что-то было, потому что включится фермент, Конечно, пере да. переваривание, да, и она будет там всасываться. Да, ну, не совсем так, Олег, вы абсолютно правы, что в данный момент вода выступает как растворитель. То есть наша цель растворить те э, кислоты, которые у нас уже есть. Да, да, да. Почки их собирают. И, и растворить, и почки еще и будут вкладывать в них что-то. Поэтому вода должна быть идеально чистой, Дистиллированная да, вода, согласен. как я сказал, что вот все ответы есть в природе, теперь давайте посмотрим, где же в природе есть дистиллированная вода, друзья, ну это просто дождь, дождь, то есть вода испаряется, пары поднимаются, не содержат ничего, ни кальций, ничего там, никаких микро-макроэлементов нет, просто пар поднялся, Скон сконденсировался и да да, да да да да вода. то есть если даже вот грязная лужа там где что-то там намешано то эта вся грязь останется в луже H2O испарится сконденсируется и вот будет чистая вода так вот друзья смотрите воду. да вот так так... опережает меня поэтому в природе дождевую воду все пьют с удовольствием растения с удовольствием пьют дождевую воду Животные пьют дождевую, дождевую воду. Более того, да. вот в этих, сейчас секундочку, закончу эту мысли. Вот в этих вот странах, там Полинезии или Микронезии, вот сейчас вот точно не вспомню, ученые, когда исследовали там переводкрыватели, они наткнулись на, на, на племя, на, на племена даже, они жили на, на островах, и у них не было источников пресной воды, никакой, кроме как дождевая. И да. вот они собирали вот эту дождевую воду, Пили ее, и прекрасно все выглядели, моложе своих лет, и не было у них никаких болезней. Охотно верю. Да. А как же роса? А, ну, роса, ну, наверное, да. Наверное, да. Потому ну, что, что тоже роса. туман, в принципе, роса, но, но я говорю, Олег, ну вот современный человек, вот вы живете в Москве, где, где вы росу эту найдете, ну попробуйте, найдите. И Траву из этого на полянку не пойду. Да. И еще такой момент. Конечно, вот при современной экологии это. Вода дистиллированная, только, конечно, если она идет через чистую атмосферу. Если там вот эти вот выхлопы, все там над городом, идет дождь, но мне кажется, там столько она будет содержать в себе. Ну, то есть, да, в крупных городах лучше ее не собирать. По дороге с неба на землю она соберет там все, что... Ну, она дальше даче в деревне, например, можно... Что? Собирать вот дождевую ведро. Ну, да, если вот нет рядом никаких таких промышленных предприятий да это идеальный просто вот момент собрать дождевую воду но друзья есть момент еще проще то есть где брать дистиллированную воду ну во первых если у вас есть знакомые там в больницах таких крупных они там сами производят дистиллированную воду чтобы делать Uh, uh, uh, растворы вот uh, этих всяких антибиотиков да, да. Uh, uh, uh, то есть можно купить готовую в больнице uh, в в ну больни... в больнице uh. секундочку дайте договорить то есть в больнице там вам ее не продают потому что они у них нет такого бизнеса но если у вас есть там допустим какая-нибудь там главная медсестра там или сестра хозяйка ну договоритесь там шампанская конфеты и будете брать оттуда дистиллированную воду может кому-то не хватит развести этот Яд, который они там колят, антибиотики. Ну, спасете чью-то жизнь. Итак, да, то есть один из Даже источников дистиллированной, водой, дистиллированной да. воды, это больницы, где они ее сами делают. Второй источник дистиллированной воды, это талая вода. Талая вода с ледников. Это дистиллированная вода, потому что там, когда вода замерзает, сначала замерзают вот эти все... То есть лед получается с теми веществами, что находится в воде, а чистая вода, она как бы замерзает последней, а тает наоборот, сначала вот ну, просто, чистая вода, да, да. Сначала вот а это середине останется все, что с примесями, а тает вот это вот чистая вода. Ну это что, это горный родник должен быть? Да, горный был? родник, горный родник. Или ну вот, Мы-то род... мы мы городские люди, где мы это возьмем? Ну да, Суду ну я, я привезу, как, да? как говорю, да. Ну, бутылках, да, вот, ну, лично я пью, вот, иногда есть... Магазине... вода из воды? Да, сказать, да, талая да. вода называется Пилигрим, есть такая вода. А, это не, не реклама, я не сотрудник фирмы Пилигрим, ну, просто есть такая вода. А, следующий момент, где можно взять дистиллированную воду, вы удивитесь, но это в, в автомобильных магазинах запчастей, там продают дистиллированную воду для аккумуляторов. Серьезно? То есть, да, серьезно. То есть, ну, в себя-то мы можем пить, вливать все что угодно, но в аккумулятор обязательно дистиллированную воду. Но, друзья, с автомагазинов я все-таки не рекомендую пить, хоть вода там и дистиллированная, но там пластик не пищевой используется, поэтому лучше, это, это, техническое. Да, лучше да. этого не делать. Всякое что-то с пластика будет попадать туда, поэтому лучше не делать. Самый простой способ получения дистиллированной воды, это в магазинах бытовых приборов продаются бытовые дистилляторы. Бытовые дистилляторы. То есть покупаешь их дистилляторы и делаешь себе дома дистиллированную. Приборы, да? Да, приборы. Ну, видимо, я думаю, с двух компонентов. Здесь вода кипит, потом ну, что что-то такое там, да. да, да. Там в другую емкость набирается. Да, там они есть разные по мощности, то есть это не проблема. Зайдите на сайт любого кто торгует бытовой техникой, и там найдете дистилляторы. Вот. ну правда они... Набирайте в Google. Дистилляторы... Там цена, конечно, у них там тоже бывает не совсем адекватная. И самый простой и надежный способ получения дистиллированной воды ⁇ это фильтр обратного осмоса. Они продаются в магазинах, он монтируется под раковину, там несколько вот таких несколько фильтрующих элементов надо только у, надо только у продавца спросить то есть чтобы был фильтр обратного осмоса что это такое Осматическая мембрана это такая мембрана с дырочками ровно mm -hmm. под молекулу воды то есть туда проходит только вода и больше ничего поэтому устанавливаете mm -hmm. этот фильтр и пейте дистиллированную воду. Теперь, вот, как Олег обратил внимание, я вам теперь на примере попытаюсь объяснить, как вода явля... дистиллированная является э, растворителем. Вот смотрите, простой пример. Берете два чайника, в один наливаете, ну вот обычную, допустим, воду из-под крана и пьете. Будет натикнут в чайнике? Ну вот мы не кипятим, просто налили. Ну, из крана обычно? Ну да, просто обычно... Да. Не, нет, нет, мы не кипятим. То а, не кипятим. Слово накип само, понимаете, получается. То есть если наливать вот обычную воду из-под крана и пить ее, ну, то есть наливать в чайник, а потом разливать по стаканам, потом в чайник, смотрите, месяц вы пользуетесь, два, есть накип, нет накип. Но если вы эту же воду нальете и будете кипятить, mm -hmm. то там образуется накип. Вот это есть вот этот вот кальций, растворенный в воде, он был в водорастворимой форме. Под действием кипячения он перешел в водонерастворимую форму. И вот в виде таких мелких песчинок, вот это накид ну, как бы, прессуется, да, да, то есть образуется на дне. Так вот, если вот в этот чайник. Опять нальете дистиллированную воду в чайник с накипью, нальете дистиллированную воду и даже будете ее кипятить постепенно, постепенно, вы увидите, ох ты, накип ушла вся. Накипь ушла, то есть не надо ни фейри там ее тереть, ни какими-то щетками, просто а, вот, вот, даже... вот, это... вот сработает вот этот момент растворителя. Это как бы говоришь в качестве теста или в качестве как надо делать? Нет, это я говорю как в качестве примера, что вода, дистиллированная ну, вода растворитель... является настра... растворителем, да. что она... На, на себя вот берет вот этот вот э, как, На сарян как... пить такую воду не надо? Не, ну конечно не надо, я ну, просто ну, объясняю. Я понял, да. То есть пьем только понял, фильтрованную да. воду, фильтр обратного осмоса из-под крана. Ее можно кипятить, так как она не содержит ничего, не будет никакой накипи, ничего. Я почему вот, э, как бы сконцентрировался вот на этой накипи, потому что это очень важный момент, вы просто поймите, да? Если вы пьете нефильтрованную вот обычную воду из-под крана, или после ну, такого средненького фильтра, некачественного, не, не вот, то вот эта вот накипь, она ведь не, не только выпала в осадок на дно чайника, она еще ну, и в самой воде остается. Давай, там и, там да, там ну микрочастички, они не могут просто одномоментно, вот вода закипела, они бац, все упали таким пластом. Ну, да. Uh, да. А мы еще это, например, да. воду заливаем. Да, то есть... А вообще на самом деле эта накип, она на самом деле очень вредна, потому что именно она, вот эти вот кальций, да, оседает у нас на суставах. На... Нерастворимая форма кальция. Нерастворимая форма кальция, да. Именно она оседает, остеофиты, вот эти вот отростки, да, да, шкоры да, образуются да, на да. пятках, да, это все. Это, вот, да, да, друзья, и это, и, это, и, Каналис, это не натрий хлор, говорят, отложились соли, какие соли? Так вот нерастворимые соли кальция да, это не натрий, хлор. Я поэтому и привел такой пример с чайником, что как дистиллированная вода даже выбирает напит из чайника, <кх> постепенно его выводит. то же самое она будет производить и в ваших суставах, и там, где да. вот образовались вот эти вот остеофиты, ну, отложение солей и кальция. То есть откладываются соли, и кальция, вы... не натрий, хлор. В принципе, кипяченую воду пить вреднее, чем сырую воду, да? Ну да, то есть ну, только если она не дистиллирована. Если вода дистиллирована, ее да. можно кипить. А Кипятись дистиллированную воду, то можно. Да, пейте, да, пейте. Ничего, никакого вреда она не нанесет. Поэтому, друзья, покупайте фильтр обратного осмоса, пейте дистиллированную воду по глоточку в течение целого дня. Еще раз обращу на это внимание, то есть не важно какое количество выпили, главное периодичность, чтобы у почек всегда был лишний глоточек чистой дистиллированной воды, в которой она вкладывает те вещества, которые она решила вывести из организма. Теперь бы я хотел бы остановиться на таком моменте, какой температуры пить воду. Друзья, это тоже очень важно. В плане энергетики, ну просто смотрите, у нас под мышкой температура тела там 36,6, в центре организма она побольше, там порядка 38 градусов, 40, вот. И если вы пьете даже вот воду комнатной температуры, ну она как правило там ну, 23 градуса. И вот, чтобы ее, вот эту воду комнатной температуры 23 градуса, она у вас попала, и организм просто вынужден нагревать. Нагреть, ну просто да. организм такой, тем, такая температура. А раз организм потратит на нагрев этой воды какую-то энергию, значит батареечка подсела. Батарейка подсела. Минус калории. Ну нет, не калории, а минус вот эта энергия, жизненная сила, жизненная энергия есть такое понятие на теропатии. Mm -hmm. Она нам нужна для всех органов и систем, для синтеза там всех ферментов, ну для всего. Ну, нужна энергия. Тут что непонятно. Ну то есть значит лучше пить по чтобы нет, энергия от горячего нет, напитка нет, вот была пить, Нет, если вы хотите просто утолить жажду, то пейте вот. Воду не комнатной температуры 23 градуса, а хотя бы 36-38 ну, градусов такую водичку ну, пейте. Соль, например, да, ну, помните если вот, ну, зимой, да, можно и такую. Но, но, но летом, конечно, летом, если вы идете, пожаре по у вас тело, перегрето, тогда, конечно, можете выпить холодненькой водички, ничего есть, страшного. То есть, то есть Главное, постоянно... 36-38 градусов. Да, то есть, э... ну, просто у нас климат такой, что всегда ну, нам не жарко, скажем так. Но в жару, ну, конечно, можно выпить прохладной водички. Тут ничего страшного нет, потому что организм перегрет, надо, наоборот, немножечко понизить температуру. Поэтому холодную воду пейте летом, а во все остальное время года... Пейте воду, не комнатная температура, а немножечко повыше, вот 36-38 градусов. Так и запишем. Вот. Ну, что еще хотел сказать? Про... Ну, периодично сказали, какое качество вода должно быть, сказали. Объем, сказали, это те же полтора-два литра. Ну, понятно, ну, это, что ну, по размеру ну, человека... Ну, как правило, да, там подсчитывают подвес. Примерно средний человек около 80 килограмм, ему как раз полтора литра. Да. Да, если у вас 100 килограмм, ну, наверное, э, там, два с половиной ну, литра. А если у вас больше, там, ну, 130 килограмм, 120, да, то, наверное, 3 литра. Ну, да. То есть, рекомендация такая, тело вам само подскажет, сколько нужно пить воды. Ну, главное, помните, что не большими объемами пьем, а с, с периодичностью. Чем чаще, тем лучше. Так, это мы говорим про э, чистые почки, это вот я по номерам да, записал. то есть тем самым мы очень сильно, ну, можно сказать, создадим идеальный режим работы для почек. Еще какие-нибудь есть там пункт Второй, третий? Есть, вот тоже один из самых важных пунктов. Я бы хотел остановиться на том, что как вода сочетается с пищей вот это вот тоже очень нет тут мнение разное. наоборот знаете преобладает то что перед едой не пейте воду почему она будет разбавлять желудочно-кишечный сок там угу. вот во время воды то, ой, во время еды тоже желательно не пить иначе вот этот желудочный сок Разбавиться. Даже есть мнение, что и, и после еды не нужно пить, чтобы не нарушить вот это вот пищеварение. Ну, ну, то есть пищеварение просто будет более длительное, более затяжное, да? Я сейчас вот на этом, вот в этом-то как раз собака и, зарыта, и сейчас мы ее <соцентричь> выведем на чистую воду, как да, говорится. Да, Смотрите, друзья, то есть вот, ну, вот, современная медицина, то есть не рекомендует вот, пить, чтобы не разбавлять вот этот вот желудочный сок. А вы просто посмотрите, что вы едите. То есть какая еда, что я имею в виду? Ну вот взяли вы кусок мяса, кинули на сковородку. Он был вот такой, а когда пожарился, он ну, стал очень маленьким. Скукожился. скукожился, То есть что произошло? Пусок. То есть этот кусок мяса потерял воду. Да, то есть да, называется гидратация. То есть потеря воды гидратация. Вот дегидратация. То есть дегидрированная еда. То есть если вы взяли, допустим, капусту, начали тушить, то хозяйки знают, что вот. На сковородку нужно прям с горкой вот так вот насыпать, и во время приготовления пищи вся эта капуста оседает. Что с ней случилось? Она тоже потеряла воду, стала дегидрированной. Дегидрированная капуста. Да, то есть, получается, смотрите, что получается. То есть, перед приемом пищи мы как бы не дали себе воды, переживая за то, что вот разбавится желудочно-кишечный сок там съели дегидрированную пищу, то есть вели, вели себе в, в, в, в обезвоживание, продолжили это обезвоживание, еще и после еды ни в коем случае некоторые советы, что не надо пить, и оставили себе в этом обезвоживании. То есть вот, вред, да. вред сухомятки. Да, да, да. да. Хотя на. Все эти рекомендации неправильно, наоборот, конечно. Пьет пьет пьет, да? и, и самое главное поймите, что те же самые врачи, они говорят что самое полезное для желудка и для кишечника еда это какой супчик, супчик ну, суп конечно, да мы ну, все знают что супы очень полезны для желудка а так посмотрите что, еда должна быть разжижена да друзья посмотрите ну чем вот отличается ну допустим второе там ну тоже мясо там с какой-нибудь пирешкой или там с вареным картофелем вы съели его в виде второго или наоборот вы это же мясо с картошкой, съели в виде борща, ну, только добавили туда капусты, морковки. То есть, получается то же самое. Понимаете, какое противоречие? То есть, нельзя пить, чтобы не разбавить желудочный сок, но кушаете то же самое мясо с картошкой в виде супа. Супа или борща да? в виде борща. То есть, получается какая-то несуразица, получается, вот честно слово. Вот эти врачи скрывают и Что-то они не договаривают. Поэтому, друзья, смотрите... Слушайте всегда свое тело, если, ну, вот, вы едите, я, ну... Оно... Хочется запить, Да, я сейчас смело. объясню, да, то есть, если вам тело говорит, что я хочу пить, пейте. Даже, конечно, вода эта, попадая в желудок, она, разба... конечно, снизит концентрацию желудочно кишечного сорта, но желудок, он сам ее выровняет, как ему нужно, под ту еду, которую вы туда закинули, как, он просто лишнюю воду всосет. Угу. Более того, пищевой комок, чтобы хорошо продвигался по кишечнику, он должен быть влажный. Ну, представьте, если вы ну, наглотались, скажем так, сухариков, вот этих вот кириешек, ну вот как он пойдет по кишечнику? Ну, он будет просто ну, цепляться, тормозит все. То есть он только ну, согласен, пойдет. Согласен. То есть жидкость нужна, чтобы Трение. пищевой комок этот был влажный. Даже если вы ну, в этот... Давай поясним нашим друзьям. Получается, что э, надо в пищу именно водой, или все-таки, например, шашлык с пивом тоже хорошо? Ну, шашлык с пивом это просто чудо, конечно. Но если вы хотите все-таки думать о своем здоровье, я не против шашлыка с пивом. Но все-таки лучше водичкой запивать, потому кофе, что... Кофе, чай... Ну, лучше водой. Кофе, кофе, кофе да, и чай это просто как отдельный, да. можно рассматривать как отдельный прием пищи, потому что эта вода, она хоть, конечно, минимум, но какой-то, вот ну, видите по цвету, что-то она вот, вот, чай и кофе содержит. Тем более мы пьем не да. только чай и кофе, а еще какие-нибудь сушки, печеньки и да. всякие разные плюшки. Итак, друзья, это вот мы обговорили очень важный момент. Принимаете вы пищу, хотите петь, пейте. То есть не бойтесь ничего не разбавит никаких желудочных соков. Потому что желудок лишнюю воду всосет, отправит ее в кишечник, чтобы пищевой комок был влажный, тогда он будет легко продвигаться. И тем более, как надеюсь вы поняли из предыдущего ролика, что... Пища у нас переваривается и всасывается. А всасываются только mm -hmm. жидкости и растворы. Поэтому воды нам нужно достаточное количество. Mm -hmm. Какое, тело вам само скажет. Хотел бы остановиться еще на связи вот фрукты и вода. Если вы поели фруктов, там, ну, допустим, таких вот, ну, бананы поели и захотелось пить, mm -hmm. пейте. Навредите вы себе, нет, не навредите. Хотите, пейте. Ну, то есть, любой прием пищи, да? Да, можно ну, абсолютно любой прием Но пищи можно пища запивать. пища должна быть раздельно, То есть, мясо не смешиваем с фруктами, да? Да, естественно, Разные потому что они, они будут бронировать. А, да. Да, фрукты не смешиваем с печеньем и с чаем. Да, то да. есть, все, все по отдельности. Ну, то да. есть, как я в прошлом ролике говорил, то есть, относитесь к фруктам как вот к отдельному блюду. То есть беды, захотелось да. вам яблочек, ну съешьте их там 3-4 штучки. Захотелось бананов, ну тоже, ну чтобы прям наелись. Ну, и, значит, как нужно кушать? Вот есть такая поговорка, там чистые тарелки, сколько было, то всегда оставляйте чистые тарелки, надо все доедать. Mm -hmm. И как понять, когда тело уже не нужна еда? Ну очень просто также себя слушать. вот. Когда вы садитесь за стол, вы голодны, вы, у вас аппетит хороший, вы съели ложку своего любимого блюда, вкусно, ну, безумно вкусно. Вторую ложку, вкусно. Третью, четвертую, пятую, ну да, вкусно. Там шестая ложка, ну да, хорошая еда. Седьмая, ну вкусно. И вот уже вам тело дает сигнал, что оно наелось. То есть не надо все Конечно, доедать. Уже там восьмая розка уже невкусная. Да, будет, да? Ну не то что невкусная, а вы не будете получать от нее как бы таких вот положительных, да, правильно вы сказали, эмоций, удовольствия. То есть вам дело само говорит. От, вы должны жизнь свою так построить, чтобы получать от всего удовольствие и радость, да, да. Вот, как бы, смысл. Если вы что-то через силу делаете, уже значит что-то не то. Ну, уже, я, я, я бы даже не сказал, что тут к еде у людей отношение такое, что это вот наше все, поэтому не то что через силу, ну все стараются доесть еду, но ну, у меня, кстати, есть... хотя организм уже сказал, уже, уже не так вкусно, уже как бы, ну обычно, и вот на этом моменте стоп, стоп, все, вам да. тело... Подало такой намек, просто, что оно наелось. Э, как бы с детства меня так бабушка учила, сколько на тарелке положено, она дает, что прям. Ну, аж без тарелка, да. И вот у меня как бы привычка уже такая. Ну вот я про что и говорил, ну, это вот чисто привычка. Ты, ты прав, да. А слушайте а Надо слушать дело, тело. Да, согласен, то есть, да. Как только еда стала вот, ваша любимая, вот которую, о, как вкусно-вкусно, ну так себе. Ну, хорошая, да, вкусная, ну вот уже нет таких эмоций, впечатлений. Все, стоп. Мы наелись. Так, Игорь, ну смотри, про воду, и про еду как бы вот я записал, да? Угу. Есть еще что-то? Это будет пункт второй, мы... про прием пищи. Угу. И ну раз... и так, Раздельное если напишу. да, если мы так пробежимся, пьем чистую дистиллированную воду, варим из нее. Все блюда которые вы решили сварить делаем из нее чай кофе то есть в идеале пить то есть все жидкости должны быть на основе дистиллированной воды да друзья еще упустил один момент если кто-то скажет что вот как бы там дистиллированная вода а ну да мы это говорили что она как растворитель вымывает вот соли если кто-то подумает что в эту дистиллированную воду попадут какие-то вещества полезные организму. Но у нас организм он не такой глупый, он не отдаст то, что мое. То, что мое, он не отдаст. Поэтому а, смело... Растворители из организма не выйдут. Вот нет, нет, они деньги. потому да. что, если кто-то думает, ну, согласен, что дистиллированная вода будет вымывать что-то там полезное из организма. Нет, это, это не а так. Вот некоторые говорят, что дистиллированная вода это мертвая вода. Вы тоже неправильно. вы знаете я бы сказал мертвая вода скорее кипяченая. кипяченая Да, ну просто поймите да как вот все ответы лежат в природе на поверхности И на поверхности не на... ни, ни, ни одно животное в обществе все перепутан. все Пол... понятия ну, наоборот полный полный бардак да. <laughs> то есть ни одно животное никогда себе не кипятит воду не пьет ну понятно что у них нет возможности там кто-то скажет там ума разума но ну просто смотрим как данность вот животные пьют все сырую не кипяченую воду и все прекрасно себя чувствуют никто не страдает от этого. ну смотри да. у нас все получилось я такая... еще раз дай секундочку я закончу то есть но мы пьем чтобы и согреться то есть можно пить кипяченую воду да, то есть ча чаи кофе пожалуйста но... нужно акцент делать Дистиллированную воду да, примерно с да. 36-38 градусов, да, используя фильтр обратного да. обратно, воздуха, по глотку примерно там, с какой-то периодичностью в течение... Периодичность года. выбираете вы сами. Сами под себя, да. да. А, ну смотри, у нас получилась такая лекция в основном про воду, да. Давай дополним ее немножко. Я вот, например, сейчас пью э, воду водородную. Ага. Есть такие колбы с водородной у -у -у. водой. А, до этого пил воду с перекисью водорода, то есть несколько капель туда капал. Можно еще там с уксусом, с содой, с чем-то еще там. Вот это вообще нужно делать? Ну, или? Или не нужно. За замечательный продукт, я не помню, в прошлом ролике говорил про яблочный уксус? Нет, не говорил. Нет, не говорил. Тогда скажу, что.. Э -э говорю, давай начнем с С а, водородной водой. водородная вода, вода, да. вода. полезно? Водородная вода, да, ну по крайней мере она не, не вредная. Чтобы такого какой-то пользы, ну я вот, честно говоря, не встречал такой информации. Во-первых. На западе это давно ее пьют, да, они как бы считают, что вот живая вода водородная, к нам эти приборы дошли позже, а как, какую, как вы ионизируете эту водороду? Там все само происходит. А то, что прибор такой есть, да? Там, сейчас та, сейчас та, даже та, покажу. Та, там... Ну, вот так вот выглядит э, этот прибор, колба, э, тут светодиод стоит и вот весь тут вот, двигатель или что там. Вот здесь находится. Вот пошли пузырики, может быть, вы их там увидите. Не видно, да? Сейчас их будет больше, больше. Ну, в принципе, да. То насыщается по молекуле водорода. Дело в том, что молекула водорода она настолько мелкая, что она легко входит в клетку. То есть мы это как бы клеточное питание, так сказать. Ну да, можно сказать, что вот это вот живая вода. То есть вреда Зубая. от нее нет. Голубая Отсада. вода. Голубая. Вреда от нее нет Зубая. никакого. И еще бы хотел остановиться вот на минеральной воде. Ну, тоже ничего да. страшного в ней нет. Хоть она и содержит какие-то минералы. Ну это же соль в основном. Да, соли, она в принципе как кто ездит на курорт, вот, где вот эти вот источники. То есть мы ее. Вот эту минеральную воду мы пьем, ну, можно сказать, как лекарство. Да. Хотя там вода и вода есть, она тоже попадет в почки, что-то будет содержать. Ну, лечебная... Знающие люди знают, да, что на бутылке обычно написано. Столовая да. вода, э, полулечебная или лечебная. Да, полулечебная лечебная. лечебная. Да, то есть лечебная это самая соленая, соответственно, ее нельзя регулярно принимать. Да? Ее только в случае необходимости. А вот в которой столовая вода минеральная, да, она как бы может повседневно. Да. А вот э, по, по минеральной воде, то есть такое мнение, что вот минеральная вода, вот эти вот пузырьки... А, газированная, газированная. вода. Да, газированная вода, она вредна. Ну, Тоже это... есть два мнения. Одни говорят, что это вредно, другие говорят, что она полезно. Никакого вреда, вот лично я мнения не вижу. То есть в результате там получается со 2 и, и вода. Ничего там такого вредного нет. То есть co 2 не усвоится, а уйдет в ответ. Нет, ну Нет, просто мы, да, у нас СОО2, он и так образуется в организме, поэтому мы же выдыхаем. Просто газ. с выдохом да, уйдет, Да, поэтому ничего страшного нет, он приятный щекочет там носоглотку, скажем так. То есть никакого вреда хорошо, нет. Хорошо, хорошо. Хотите, пейте. И еще, вот, ну, вот водородная вода и вода с содой, это по вахину, наверное, сейчас уже все про это знают. Ну, Олег, я говорю, это что, что чистки, это, как уже, да, это уже, ну, уже как, как к лекарству нужно относиться. Мы говорим о том, что человек должен делать каждый день. То есть каждый день... Да, это уже не про почки, да? Да, это уже к почкам никакого а, отношения. Тогда нет. что там про уксус еще? А, Ну, яблочный да, яблочный уксус. Замечательный продукт, друзья. Что такое яблочный уксус? Это просто забродивший яблочный сок. Ничего. Другого нет, просто забродивший яблочный сок, поэтому он достаточно хороший продукт, он снижает сахар в крови, и вообще им очень полезно заправлять салаты, так чайную ложечку сбрызнули на любой салат. Я просто хочу, чтобы пузырьки увидели, они слишком мелкие, поэтому не видно их, uh -huh. да? Да, яблочный уксус, да, не, да то понял, есть да. еще яблочный уксус можно добавлять в, в, в, в такие супы с кислинкой, это вот борщ, щи, да, щи, да там рассольник какой-нибудь, да, солянка, то есть в результате этого суп приобретает ну, очень такой это как, приятный по, по чайной ложке на тарелку супа по да? вкусу, по вкусу, да. опять же, то есть попробуйте с маленькой порцией там чайной ложечки или также чайной ложечки разбрызгать на салат какой-нибудь овощной вот еще можно добавлять его в... с медом пить теплую водичку я да. в прошлом ролике это говорил по-моему про яблочноксус говорил в прошлом ролике а нет, да. нет, нет нет не, не говорил. говорил значит сказали а вот просто вопрос такой тогда мы же говорим про чистку то есть а вот нет, его добавлять я бы яблочноксус ничего нет мы его Тут яблочный не совсем имеет отношение к чистке. Это продукт питания. Продукт а, питания. Просто да, он просто питания. полезен как продукт питания. Для организма необходим уксус. Ну, <свят> <свят> так, <свят> <что ли? свят> но не то, что уксус, а вот именно яблочный уксус, он. Ну, я насколько понимаю, что вот уксус это кислота, вроде кажется, да, но попадая в организм, он защелачивает. А, да, они не стойкие, они защелачивают организм. Есть, они для не закисляют. Для защелачивания, да, да, для защелачивания организма. И хорошо, если салат, если уна хорошо у него вырабатывается, все, ну и формируется влажный пищевой комок. То есть одни плюсы. Да. Да? Ну, замечательно, ребята, видите, сколько у нас плюсов, плюсов, плюсов. Берите эти mm -hmm. плюсы к себе на вооружение, в карму, пейте яблочный уксус, ложечка, меда на стакан воды с утра. Или да? просто, да, или просто дистиллированную воду в течение всего дня по глоточку, и будет вам счастье. Да, очищайтесь, очищайте почки, и будет вам счастье, радость. И порядок. Ну, давай, благодарю тебя. До новых встреч, друзья. В следующем видеоролике мы поговорим еще про чистку легких. У да? нас осталось и легкие и кожу. И кожа, и Наверное, и кожу. начнем с кожи, потому что кожа ну, это очень всех интересует, потому что мы выглядим кожей, возраст да, да, по да. коже определяется, девушки очень следят за кожей. Да. И кожа и индикатор того, что внутри нас... Масса проблем связана с кожей. Я вот в следующем ролике остановлюсь обязательно... Что такое псариас, почему он неизлечим и так далее. Будет очень много интересного. Поэтому смотритесь, подписывайтесь на Олега Будрина да. и тяните свою кожу к следующему нашему ролику. До новых встреч, друзья. Всего доброго. С вами был Игорь.